Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я Данил Константинов. А на связи у нас поэт, политик, писатель Алина Видухновская. Алина, привет! Привет! Во-первых, я не могу тебя не спросить об одном событии, которое прогремело в кавычках на этой неделе, если можно так сказать. Это прямая линия Путина с народом. Скажи, пожалуйста, ты смотрела это мероприятие? А, ты знаешь, впервые не смотрела, пыталась что-то читать, ну так, фоном. А, ну, во-первых, мне было некогда, а во-вторых, так подумать постфактум, но ну, даже и было бы когда, но это уже неинтересно. Неинтересно не в том смысле, что «ах, как скучно, а я хочу, чтобы было повеселее», неинтересно даже в техническом смысле, но совершенно предсказуемо, что происходит в стране, что будет дальше, что будет говорить Путин. И ради чего мы смотрим и обсуждаем все это, если стремительно деактуализируется тот формат политической деятельности, который еще недавно был актуален и которым мы занимались? То есть мы как какие-то статисты провинциальные, провинциального театра, что отрабатываем свои роли, но ну вот ради чего? Но я прекрасно понимаю, что кто-то за меня это скажет, у кого есть дикая сила воли смотреть это Два с половиной часа или сколько это было? Три часа. Мне неинтересно. Не, не, не Он сказал что-то там, что лучшее, конечно, впереди. Что там лучше, Голубой вагон. Но это правда неинтересно. Ну, а какие-то его высказывания это запомнил? В общем, какое-то впечатление на тебя это произвело? То, что я происходило же, я вокруг. Я что я этого не смотрела. Я читала реплики людей, политологов, аналитиков, которые... В большинстве своем сводятся к тому, что человек находится в деменции, что это такое, опять это та же Брежневщина, опять это какие-то отчеты про там, доярок и коров, ну вот что происходит в стране, как это происходило в Совсоюзе. И еще, Но... знаешь, что добавилось к этому, овцеводство в Ингушетии. О, ну вот я, значит, я вот не говорила, вот я сказала на вски на глаз, просто так предположила, но вот так и есть, да, можно да, было не смотреть. Да. Мы тратим очень важный свой ресурс, время другого ресурса у нас нет. Вот смотрите, они за мы их смотрим, а они за нами подглядывают. Это разве правильно? Рационально ли тратить так свое время вообще? Дальше. Ну, как бы у нас такая профессия, работа такая заниматься в том числе изучением, анализом того, что говорят политики но бог с ним, с Путиным, понятно, что обсуждать здесь а, нечего еще одна нашумевшая а, тема прошлой недели, это а, вот вам и киндер-сюрприз, статья Леонида Недзина, которая была опубликована на их Москве и вызвала нечто вроде а, скандала потому что вокруг этого текста завязалась очень горячая дискуссия которая часто доходило до непонятного, совершенно полемического жара. Я знаю, что критически оценил эту публикацию, но в целом, что ты думаешь вообще об этой идее, о том, что Кириенко может гипотетически стать преемником Путина? Я думаю, ну, во-первых, я написала об этом в своей последней статье в «Новых известиях», полностью и и все, кто интересуется, могут ее прочитать. А Во-вторых, ну что, во-первых, что такое транзит? Это не конституционный акт, это не демократический акт. То есть получается, что это, что мы живем где-то в какой-то там монархии, что власть передается а, фактически по наследству там некому преемнику и совершенно не имеет значения, каким преемником это кто будет этим самым преемником. Когда об этом говорит Соловей, как о провокации, и я об этом говорила лишь однажды, но я говорила об этом в том контексте, что преемника выберет Кремль, и он будет еще худшим, чем Путин. И это да, это реально. То, что говорит Соловей, это, конечно, да, разводка и опера. А когда об этом начинают говорить либералы и демократы, ну, это выглядит совсем странно. Какие же вы тогда либералы и демократы если вы соглашаетесь на такой, не демо, не такую недемократическую процедуру, как транзит, и по, по прямом эфире согласовываете э, некую персону, то есть вы хотите обратно строиться во власть, тогда вы вдвойне наивны, потому что обратно во власть, э, я не припомню такого, но, по-моему, никто не возвращался. Это невозможно. То есть это все выглядит как истерика и рефлексия по своим прежним возможностям и предложение власти, от которого она не то что там легко может отказаться, которое она даже не рассматривает. Она сейчас послала всю оппозицию, она ее абсолютно ну как вывела за пределы политического поля. А зачем ей вообще с вами что-либо обсуждать? И если будет назначен какой-то преемник, то это уже произошло. Кремле никто публич, публичную сферу это выносить не будет, а узнаем мы об этом только постфактум. То есть, вообще непонятно за, зачем, зачем был написан этот манифест. Ну, на самом деле, я из личного разговора с Леонидом Невзным я обсуждал с ним эту тему. Знаю, что он несколько иначе оценивает этот свой текст. Во-первых, он ни к чему не призывает, он не считает, что нужно поддерживать Кириенко или нужно с ним как-то взаимодействовать. Он как бы отрешенно со стороны, наблюдая за ситуацией, констатирует, во-первых, невозможность революции снизу, во-вторых, то, что если не будет революции, то в конечном итоге, рано или поздно, будет осуществлен транзит, и в-третьих, то, что пока на сегодняшний момент самым вероятным, с его точки зрения, просто со стороны глядя преемником, является Кириенко. Вот примерно так. То есть это не призыв поддерживать Кириенко в качестве, в качестве преемника Путина. Кстати говоря, ну, я... Вот, нас... да. я... поняла, что Геннадий Гудков, по-моему, у вас в эфире говорил, что этот вариант плохой, но приемлемый. То есть этот вариант предлагается на обсуждение и как бы спрашивают наше мнение. Но еще раз хочу сказать, нашим мнением в данном случае никто не интересуется, поэтому сама по себе тема пустая. Зато она... Что они хотят показать? Свою договороспособность. Это выглядит так, но с ними не хотят договариваться. Поэтому этот манифест бессмысленный, а как теория... Вот, он, возможно, имеет смысл, но как теория, он должен был озвучен где-то быть колуарно, а не на эхо Москвы. Тогда так. Когда он озвучивается публично, как у человек допускает эту возможность, соглашается с ней, приглашает, хочет, чтобы его пригласили к участию и приглашает своих соратников поучаствовать в этом во всем. Это так выглядит со стороны. Я э, выписал кое-что из твоих цитат по этому поводу, вот интересно, это вот выразил, каким бы ни был преемник, как бы он ни звался, это будет тот же товарищ, формально возглавляющий, никакой не дип-стейт, а мафиозно-клановое сообщество, бандитский сходняк. То есть ты считаешь, что фактор личности здесь не имеет значения? Да нет, потому что как-то все уже сложилось, и как оно сложилось, так оно и пойдет. Это азиатчина, в, вот, вот, здесь все так, ни один какой-то э, персонаж э, не поменяет что-то в ситуации, потому что тут и Путин заложник жанра, все не завязано на Путине, он находится внутри этой системы. Это просто будет, да, новый Путин. Путин это просто такая кукла, говорящая голова. Нет, формально формально но же бывает. Надо менять либо все, либо это, эти изменения локальные не имеют смысла. И действительно, со стороны выглядит так, что одна группа людей хочет приблизиться к хлебным местам взамен другой. И больше никак это не выглядит, даже если все это прикрывается какой-то демократической риторикой или якобы холодным анализом. Ну, я с тобой не согласен, поскольку я общался с автором текста, но ну, ладно, это просто одна из наших сегодняшних тем. Но ты говоришь, все нужно снести целиком или это не имеет смысла? А есть ли силы, и у кого есть силы сносить все целиком? Мы наблюдаем последние месяцы, мы не раз с тобой говорили в эфире, что оппозиция фактически уничтожена. И сейчас добиваются сказать, последние, последние раненые на поле боя. Добиваются прямо на наших глазах. Запрещаются еще какие-то организации Ходорковского. Яшина сняли с выборов. Московскую городскую думу, казалось бы, не очень большой масштаб. Проходят аресты, недопуски депутатов. ну То есть все, вот уже последние единицы так сказать, солдат оппозиции подвергаются добиванию. Кому, собственно, сносить теперь этот путинизм целиком? На данный момент никому, вот, нет, нету таких технических возможностей, но идея транзита не, заменя, как бы не является альтернативой тому, что этот режим сносить некому. Более того, возможно, идея транзита укрепит этот режим, потому что даст людям ложные надежды и иллюзии. У них уже было очень много ложных надежд, Алексей Навальный, Фонарики, Волков. Яшин, вот ты говоришь Яшин, оказывается, Яшин, он совершенно человек вот на голубом глазу, совершенно серьезно говорит, что он и дальше будет сражаться, что он, чуть ли я могу ошибиться, но очень большое количество раз, раз пятнадцать, по-моему, раз, он выдвигался в депутаты, а один раз, кажется, даже прошел. Господи, ну вот так хочется спросить, а зачем, зачем все, зачем все это делается? Если ситуация не только не сдвигается с места, но становится хуже, вы не приобретаете популярность. Я не знаю, кто из людей такого уровня, депутатов, приобретает популярность. Но в Москве, ну может быть, голямина, но это другого типа человек. И это только Москва, это очень локально. То есть это фактически, если опять с технической точки зрения рассуждать, но это угробит свою жизнь, но вот эти метания каждодневные по кругу, это то у нее тоже же там амнезе, куча каких-то дел, процессов, препятствий. Это просто какая-то суета-сует, которая в результате дает очень мало или почти ничего. То есть ты считаешь, что вообще не нужно сейчас в таких слоях выдвигаться никуда? Нет, конечно, не нужно. Это выглядит крайне глупо, это выглядит истерично. И потом этих людей придется спасать, собственно, уже и от Путина, и от самих себя. Потому что ну, это, что называется, глупость и отчаяние. И инерция. Сколько вот я раз говорила, что новые новых правила игры изменились, но новые еще не придуманы, но они даже не удосужились за эти годы придумать новые правила, новые формы политического взаимодействия. Они действительно делают только то, что умеют а делать, повторять одни и те же действия, как известно, которые не приводят к результату. Это безумие. Ты знаешь, я здесь склонен с тобой согласиться, потому что я уже перестаю понимать вообще, что происходит. Уже очевидно, что политика в России полностью закончилась. Всем уже все продемонстрировали. Постоянно выходят статьи на инсайдере об очередных отравлениях, подробностях, значит, этих мероприятий, там, Навальный сидит в тюрьме, все запрещено, все разгромлено, а избирательные комиссии контролируются Кремлем, и, и вот в этих условиях люди продолжают а, разбегаться, вот, это мне видится так, что они разбегаются, бегут и вырезаются головой в стену. Ну, да, так, это, причем да, это происходит из это раза в раз. Лице, вот из той же серии битье, головы в стену, это так и выглядит, и главное, что это не вызывает никакого уважения, потому что это вызывало уважение, когда были возможности, когда был коридор возможностей. Этот коридор сужался, я об этом говорила, никто вот ничего не хотел слушать. Потом он сузился уже настолько очевидно, опять возвращусь к теме Навального фонарика, вот в тот момент, уже столько времени прошло, уже с того времени это можно было понять, что как бы все, я не понимаю, это глупость, инерция, мазохизм, что еще я не знаю. Во всяком случае это тоже не имеет никакого отношения к политике, потому что выдвигаться куда-либо это не, не политика, это как форма бюрократической жизни э, внутри системы, которая да, стала абсолютно авторитарной. Все это совершенно бессмысленно. Но, тем не менее, еще на последних президентских выборах ты пробовал выдвинуть свою кандидатуру. Для того, чтобы, как я понимаю, просто пропиарить себя как политического персонажа и э, озвучить свою политическую программу. Собираешься ли ты делать что-то подобное осенью этого года? Нет. В 2018 году была совершенно иная ситуация. Это тоже была диктатура, но не до такой степени. Выдвигаться без каких-либо договоренностей и поддержки было тоже опасно. Я думала, что это кончится чем-то нехорошим, но, тем не менее, мне относительно повезло. Во всяком случае, я разорвала стену молчания, которая выстраивала несменяемые позиции, заявила о себе и о своей программе. И, ну, то, что было дальше, это всем известно, что появилась спойлер в лице Собчак и так далее, там подобное, женская повестка. Но, тем не менее, тогда это имело смысл хотя бы как пиар, и повторюсь, заявление своей позиции. Сейчас не имеет никакого смысла, потому что совершенно очевидно, что все силы путинских медиа, если я заявлю о себе, будут направлены против меня. Никакой популярности в глубинном народе таким образом я не приобрету, а только наоборот, тогда зачем это, ну какой в этом смысл? Смысла в этом никакого нет. Ну и, наконец, я хочу спросить о коронавирусной теме, которая сейчас опять стала актуальной в России. Во-первых, скажи, пожалуйста, вакцинировалась ли ты? Я не собираюсь вакцинироваться совет, советскими вакцинами. Почему? Никогда не за какие деньги. Но я не доверяю отечественной медицине, я не доверяю препарату под названием «Спутник». Я не доверяю безальтернативной, принудительной. Это «принудительная медицина» называется. Когда при о, о том, что присутствуют другие вакцины западные, их не закупают, а предлагают только одну, причем насильно, это, это террор ну, абсолютный в Естественно, я не буду этого делать, у меня нет в этом никакой нужды. Я Путин пережидает, и я пережду. А если власти а... все-таки введут обязательно вакцинацию, как ты поступишь? Я думаю, что это просто невозможно. Но это невозможно. Они могут вести вакцинацию только относительно тех, кто зависит от государства, то есть это бюджетники, это люди, которые вынуждены ходить на работу. Если они устроят даже QR, если они введут QR-коды на входы в магазин, хотя, ну вот мне сказали, что якобы в ТЦ уже есть они, но я там была, никаких QR-кодов там нет. Но даже продуктовый магазин то вот тут вполне реально, что начнется бунт глубинного населения. Почему нет? То есть человек работает за 3 копейки. Его единственная радость – это кусок там колбасы, бутылка водки в пятницу вечером. Он заходит в этот магазин, а войти не может. И Он должен сделать этот код, что-то там будет регистрироваться, куда-то идти, бежать, пользоваться какой-то сложной техникой, которую он, возможно, и не умеет пользоваться. Ему не то, что не умеет, ему некогда всем этим заниматься. Естественно, что начнется такой, на, на, на вполне возможно, погром магазинов. А после да, погрома за погромами магазинов может последовать что-то еще. Я бы на месте власти задумалась, стоит ли вводить такие ограничения. А вообще я не верю во все эти страшилки, что что-то такое будет, потому что мы же это все проходили, уже же вводили QR-коды, уже нельзя было выйти из дома, уже мне пришлось заказывать какое-то удостоверение, журналистская, чтобы куда-то проехать, и, и что, и забыли все об этом, как и не было. И сейчас все это происходит исключительно для того, чтобы те, кто распиливает бюджет под спутник, успели его распилить, вакцинировать огромное количество населения неизвестным препаратом. И хорошо, если это будет плацебо или витаминный раствор, потому что неизвестно, что это и уже выяснилось, что эти препараты как бы разные реакции на них разные. Это не один какой-то спутник. Мы вообще не знаем, с чем мы имеем дело. А, в общем, я не вакцинируюсь и не советую никому. А как, как ты думаешь, а с чем связано то, что большинство россиян на сегодняшний момент отказываются вакцинироваться? Да, они не так уж и отказываются, но кто не, не выражают это, желания. Конечно же, это, конечно же, инстинкт самосохранения банальный, потому что, э, ну, во-первых, давайте просто рассуждать логически, без всяких сложностей, без всяких углублений в химию, физику, медицину и прочие тонкости и разницы вакцины, реакции на них. Если мы имеем дело с новым штаммом, как старая вакцина, может на него подействовать. Но простой же вопрос, никак, сложите дважды два, об остальном не имеет смысла говорить. За, то есть я думаю, что да, это инстинкт самосохранения, элементарная логика, элементарный здравый смысл, это боязнь нашей медицины, потому что ну, если ты чем-то заболеешь, и у тебя пойдут какие-то осложнения, ты просто не найдешь нормального врача, причем, возможно, даже и платно не найдешь, потому что сейчас медицина перегружена, все врачи как бы занимаются ковидом, и хороших врачей. Вот у меня есть знакомые больные, которые ходят только по каким-то профессорам, но они уже говорят, что все последнее время врачей не найти. Если что-то серьезное, то надо переносить на потом, после вопроса, когда этот потом наступит. Да? Но врачей нет. То есть люди опасаются, взвешивают риски и правильно делают. Но далеко не все это тоже это то иллюзия. То есть многие... Хотят, многие вынуждены вакцинироваться, потому что иначе их уволят. А многие находятся под давлением общественного мнения, потому что это же на уровне, а что соседи скажут? Ах ты стал антипрививочником? Хотя я, например, не являюсь антипрививочником. Мое мнение касается исключительно ковида и истории со спутником, и больше ничего. Вот, люди хотят быть, как все умереть, как все, получить за это 30 тысяч рублей. Сейчас висит это на сайте Госуслуг, сейчас вышел такой закон, что если у вас какие-то последствия, к смерти после э, вакцинации спутником, вы можете получить 30 тысяч рублей, то есть э, жизнь россиянина или смерть россиянина, как тут лучше сказать, оценивается в районе 500 долларов по курсу, чтобы расплатиться где-то там по пути в АИД. Я не знаю, что делать с этими деньгами. Их даже, наверное, не хватит на похороны. Ну, то есть, если были западные вакцины в России, то бы вакцинировались? Ну, я бы подумала, потратила бы полгода на проверку состояния своего здоровья. Я бы прям срочно куда-то не помчалась. Но это такая же с ковидом, такая же уникальная ситуация, как с политикой в России. То есть, она абсолютно трешевая, но непонятно как, как надо действовать в этой ситуации. Я бы, конечно, никуда не торопилась. Я же говорю, Путин не торопится, и мы не будем торопиться. Ну, в завершении я хотел тебя спросить вот о какой вещи. Ты уже в отвечая на первый вопрос, определенные, некоторые определение поведения Путина на прямую линии давала. А в целом, как бы ты могла характеризовать ту стадию режима, в которой мы находимся? Диктатура, та же колхозная, но диктатура самая настоящая. Диктатура колхозная, бюрократическая, потому что я думаю, что это тоже такой удивительный, уникальный случай. Но Путин не является классическим тираном, вроде там Гитлера или Сталина. Я уверена, что в его цели не входило усиление диктатуры до той стадии, в которой мы находимся сейчас. То есть это произошло автоматически, как тоже уже не раз говорила, когда эту систему бюрократическую начинаю дергать за различные рычаги, она начинает работать автоматически, все быстрее и быстрее, не может остановиться не потому, что она такая плохая и злая, потому что она по-другому работать не умеет. Вот додергались да, за рычажки, и тут ну, мы видим просто такое проявление скорее всего общих неврозов, страхов, представлений, демократы, не демократы, а скорее люди с репрессивным сознанием, интеллигенция с репрессивным сознанием, говорили, говорили о 37-м годе, много-много лет. Да-да-да, да, да, да, я помню. Что да. что? Я вот сидела когда в тюрьме при Ельцине, благие времена, и мне, меня пугая, мне писали. Эти же люди туда, что мне должно быть страшно и плохо, когда мне особо, в общем, страшно и плохо не было, а даже было интересно. но Потому что такого трэша, как они описывали в своих письмах и книгах, я как бы не видела. Там, конечно, было дико, но, но вот не настолько. Из тех самых времен термин «37-й год» превратился для меня в пустой звук. А сейчас, де факто да, это не только, если мы в тот раз были 70-е, а потом быстро наступили 30 а потом, наверное, какие-то 20 с этим закрытием ресторанов и всем прочим. Это такой микс из времен, и это все вот, воспаленное сознание граждан возродило в русской матрице. Потому что я, я не верю в коварные замыслы, в переточных злодеев. Гитлеров, ну не верю. Я. Спасибо большое. С вами были Алина Ведухновская и Данил Константинов на канале форума Свободной России с разговором об актуальном состоянии колхозной диктатуры, которая сейчас правят в России. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До новых встреч.